На лицевой стороне терморегулятора есть дисплей с индикацией текущей температуры датчика и 4 кнопки управления. Нажатием и удержанием кнопки RST можно выключить терморегулятор. Включить терморегулятор можно аналогичным способом. После включения и выключения все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. И повторная настройка параметров не нужна. Кратковременным нажатием на кнопку SET можно зайти в режим изменения желаемой температуры. Кнопкой «Стрелочка вниз» мы можем понизить температуру до минус 29 градусов Цельсия. Кнопкой стрелочкой вверх мы можем поднять температуру до плюс 999 градусов Цельсия. Точность управления 1 градус Цельсия. Установим температуру 25 градусов Цельсия. Нажатием и удержанием кнопки SET можно войти в режим программирования терморегулятора. После этого кнопками стрелочка вверх или стрелочка вниз мы можем выбрать нужный нам параметр. Настройка P0. Это выбор режима работы. N, режим нагрева, С режим охлаждения. Выбираем режим нагрева. Настройка P1. Это гистерезис. Гистерезис это разница между температурой включения и выключения. Можно установить от 1 до 100 градусов Цельсия.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 Поднимем, к примеру, на 2 градуса. Гистерезис не поменяет своего значения. И при этих настройках терморегулятор включит нагрузку 27-3, минус 24 градуса. И выключит нагрузку при 27 градусах.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 И так будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. Настройка P2. Калибровка датчика температуры. Можно установить... Минус 10. Плюс 10. Настройка P3. Температура срабатывания аварийного реле. По умолчанию OFF. Для включения настройки надо нажать на кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На дисплее появится он. Теперь можно выбрать значение от плюс 999 до минус 29. Установим 30 градусов. Если температура превысит 30 градусов, сработает звуковая сигнализация и контакты аварийного роле замкнутся. И будут замкнуты, пока температура не опустится ниже. 30 градусов. Звуковую сигнализацию можно отключить нажатием на любую из кнопок. Настройка P4 предназначена для того, чтобы неопытные пользователи не смогли хаотичным нажатием на кнопки изменить желаемую температуру и настройки. По умолчанию OFF. Для того, чтобы включить настройку, надо нажать на кнопку «Стрелочка вверх» или «Стрелочка вниз» и установить «Он». После включения настройки изменить желаемую температуру или настройки кроме p 4 будет невозможно. После отключения настройки, все параметры можно будет менять. Одновременным нажатием и удержанием кнопок стрелочка вверх или стрелочка вниз, можно вернуться к заводским настройкам. Заводские настройки вы видите на экране.